И бегут так уже 10 минут 1 мая Отмечается здесь марафоном боженьки ты мой, сколько, сколько Это я включил камеру через 5 минут, как увидел первых Думал, не успею заснять Не тут-то было Да, прикольный Первомай.